Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Эвкалип. помогает при заложенности дыхательных путей. используется во многих лекарственных от кашлях, препаратах от кашля и простуды, польза калиптового масла, обусловленного его способностью стимулировать иммунитет, обеспечивать антиоксидантную защиту и улучшать проходимость дыхательных путей.